9 сентября исполнилось 189 лет со дня рождения великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. В день рождения классика в Институте филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого состоялась лекция для студентов КФУ «Лев Толстой в зеркале казанской дореволюционной критики и литературоведения». Нам показалось интересным взять не какие-то общеизвестные факты на тему Казани-Толстой и, естественно, крайне сложно даже и в пространной самой лекции охватить всю обширную литературу Альве Николаевича. Мы вернемся к первым самым страницам э, толстого ведения, которые приходятся на отрезок с конца XIX по начало XX века и связаны с нашим городом. 2018 года, объявленного в Казанском университете годом Льва Толстого, у истоков пролога его многообразных мероприятий, нельзя не вспомнить первые открытия отечественного толстоведения. В нашем университете, в Республике Татарстан и по всей стране отмечается день рождения классика русской литературы некогда Студенты Казанского императорского университета Льва Толстого. Последние годы Институт филологии и межкультурной коммуникации носит имя Льва Толстого. Соответственно, на уровне университета мы координируем Мероприятие, связанные и с юбилеем и со всеми мероприятиями, посвященными творчеству и биографии Льва Николаевича. Стоит отметить, что в рамках года Льва Толстого в Куфу намерены привести массу мероприятий не только на площадке Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального. Диана Шилова, Леонард Аблесьяров, Универньюз.